Вот замечательно, что крупные такие предприятия, которые стоят в авангарде современного производства, они идут к нам на контакт, и с точки зрения э, школы, образования, это просто уникальные вещи. Мы разработали робота Пингоу для более успешного проведения реабилитации с детьми, у которых имеется расстройство аутистического спектра. В наш проект входит робот, пульт для управления роботом, свисток, который принимает сигнал с робота, лицевая панель на компьютере, а также камера. Наш робот уже был протестирован в реабилитационном центре. Пациент а, концентрировал свое время а, в два раза больше, чем во время обычного занятия. И сейчас а, мы хотим к международным соревнованиям сделать третью версию нашего робота уже на печатных платах. А, с, все будет выглядеть цивильно и красиво. Мне очень интересна тема робототехники, и радиотехники, и схемотехники. Поэтому мне было очень интересно услышать про то, как происходит процесс создания печатных плат. Если, не дай бог, сойдутся все минусы, наши минусы в печатной плате, и все плюсы в компонентах, то вот, вот сюда, в 0.9, придется молотком забивать. Как мы из беседы выяснили, ребята, ну, условно говоря, из готовых модулей, что-то на коленке проводочками спаивали. Все. Ребята пошли ну, логически дальше. Мы проверяем, ну прежде всего, технологичность изготовления, проводим различные улучшения топологии с тем, чтобы исключить какие-то узкие места. В остальном это вполне может быть спаяно вплоть до автоматизированной сборки. Мои первые печатки. Офигенное ощущение, честно. Очень. Спасибо большое просто. Ребята увлеченные, ребята, ну, в теме. Уже в голове у них есть очередные какие-то там модернизации, улучшения своего э, продукта. Мы будем им обязательно в этом помогать.